Представляем вашему вниманию ствол пожарный РСПК-50. Ствол пожарный РСПК-50 предназначен для формирования и направления компактной или распыленной струи воды или пены, а также для образования защитной водяной завесы. Ствол имеет бесступенчатую регулировку угла факела распыления от прямой компактной струи до защитной завесы в 120 градусов, а также регулировку расхода воды с фиксированным положением позиций. Ствол РСПК-50 сделан из высокопрочного пластика. Длина ствола 30,5 см. На входном отверстии расположена стандартная пожарная гайка Богданова 50 диаметра. Благодаря чему ствол быстро и герметично может соединяться с пожарными рукавами. Ствол РСПК-50 предназначен для работы с пожарными рукавами 51 диаметра, как кранового, так и технического типа. При использовании данного ствола с рукавами или шлангами не пожарного типа, для соединения вам понадобится головка рукавная ГР-50. Далее идет механизм, который позволяет менять угол распыления струи. Механизм имеет ребристую поверхность, благодаря которой руки не будут скользить при регулировании угла струи. Ствол применяется для комплектации пожарных машин, мотопомп и иных типов пожарной передвижной техники